Завтрашних занятий нужна небольшая подготовка будет. Нужно будет продумать санкальпу, то есть свое внутреннее намерение. С каким намерением в 21 день вы приходите на этот марафон. То есть вам нужно в краткой форме 3-4, максимум 5 слов формулировать свое намерение, что вы хотели бы изменить или чего достичь в течение 21 дня посредством в данных практик. И в самом начале йога нидра упражнения, и в конце йога-нидры вам необходимо будет озвучивать данную санкальпу, свое внутреннее намерение. Чем вы пришли? В какой форме намерения. Максимум, еще раз повторю, 4-5 слов должно быть. Ну, к примеру, если человек пришел с вопросом, и у него есть некая зависимость, к примеру, он хочет бросить курить. Он ставит намерение. Я свободен от курения. То есть намерение не должно быть слова нет этой приставки нет потому что она как правило ограничивает наше подсознание не считывает приставку не соответственно она должна быть вот в такой вот форме по поводу когда я брошу курить то есть точная дата точное время этого делать не нужно потому что вы здесь формируете некий запрос и отправляете его напрямую в подсознание. Через как раз это промежуточное трансовое состояние, которым мы и будем заниматься. И дальше вы будете наблюдать, не отказываться, не заставлять себя. Этот процесс будет протекать очень плавно, очень медленно. И потихонечку будет входить в ваше подсознание. Все это выполняется ежедневно в одно и то же время. То есть вы заранее, помимо того намерения, которое содержится в санкальпе, в йога-нидре, о котором мы сейчас говорили, вы намереваетесь 21 день заниматься вот этими практиками без пропусков и в одно и то же время. Это очень важно. Предназначение так и формулировать. То есть каково мое предназначение, я хочу знать. Все. То есть вы разговариваете со своим подсознанием, ни с кем-то, ни с каким-то дядей или тетей. Вы общаетесь со своим подсознанием, вы спрашиваете его напрямую. То есть вопросы должны быть прямые, четкие, лаконичные и без отрицаний. Я хочу понять свое предназначение. Каково мое предназначение? То есть, ну вот в таких вот формах оно может выглядеть. Вы сами для себя самостоятельно формулируете данную санкальпу, свое намерение. Нет, намерение оно не меняется. То есть один раз вы ставите намерение до тех пор, пока, его, пока оно не свершится. Хорошо, еще так, такая важная деталь. Во время практики йога нидры вам нужно будет принять позу шавасаны. Если не знаете, можете почитать в интернете поподробнее, но фактически очень просто. Желательно это делать на твердой кровати, либо на полу. Если сложно, то можно подложить что-то под шею, какое-то полотенце. Главное, чтобы поза была максимально удобной. То есть это поза лежа на спине, тело прямое, руки слегка расставлены, ладонями вверх. Ноги тоже слегка расставлены вдоль туловища. Это первая практика. То есть вам нужно занять вот это положение, либо хорошие динамики иметь, чтобы слышать мой голос, либо наушники, чтобы вам не мешало лежать. Лежите вы в позе шавасаны, легли в нее и все, больше не шевелитесь. То есть все, что от вас требуется, это глубже-глубже расслабляться. Вторая практика – это практика созерцания ума, там другая уже поза. Там ни в коем случае не лежать, именно сидеть. Можете на стуле, можете на диване, можете, если есть навыки и возможности тела, то в позе лотоса, полулотоса, как удобнее. Главное, чтобы это была поза вертикально, но и не стоя, чтобы не перенапрягаться. Примерно по практике, по временному ограничению, йога-нидра будет занимать 20-25-30 минут. Созерцание ума начнем с 15 минут. 15, может быть, 20 вот так вот. В процессе практики я, конечно, буду рассказывать, как она проводится, каким образом, много различных нюансов. Но во время, конечно, медитации, полной медитации нужно отключать. Домофоны, гаджеты, все устройства, которые могут помешать, создать для себя комфортную, удобную обстановку, чтобы никто не отвлекал, чтобы все было очень для вас гармонично, комфортно, чтобы вы наслаждались самим процессом, потому что два, три, пять дней ум начнет раскачиваться, да, тело тоже начнет потихоньку подтягиваться. Да, до занятий, пожалуйста, если вы с утра тем более практикуете, пищу не рекомендую принимать. Максимум стакан чистой воды и все. То есть практика натощак. Если есть возможность такая, то до сеансов можно сделать, допустим, практику 5 тибец, сильно не перегружаясь, если позволяют возможности, время, либо сурья маскар. Сама методика, в принципе, не предполагает каких-то таких вот физических нагрузок, потому что не все люди их любят. Она, в принципе, такая самодостаточная методика и без физических нагрузок. Но если вы подключите, хуже от этого, конечно, не будет. Это здорово. То есть на контраст динамика и статика – это очень хорошо. Ум быстрее тогда включается от процессов и позволяет течению быть. Благодарю всех за присутствие. Рад, что вы с нами. Успехов вам!